хо хо хо Merry Christmas! Зайду на OLX oh, С людьми там пошучу should... Куплю чуть-чуть подарков should... И рандомно разошлю Ай, да и сам Да и сам что то I получу I should... в общем Тайным Сантево в стать, я стать хочу! поняли, сейчас мы с вами устроим тайного санту в OLX. Вы так любите, когда я что-то получаю из OLX и что-то отправляю в LX. Многие говорят, классно, когда есть прям ну физический шум, там потрогать, я с этим согласен. Oh, с тем, что физика был мой любимый предмет. Я вам больше скажу, вы знаете, что вы просто, вы просто, вы очень любите ролики про OLX, поэтому, естественно, я все время Hello. прислушиваюсь, что можно там нового сделать. Постоянно генерю там новые идеи. Кстати говоря, идея, где я буду знакомиться с девушками в lx тоже скоро будет потом скажу подробности но сейчас я узнал что в LX прям есть возможность обеспеченная самим улx мне даже не придется ничего для этого делать в lx есть возможность сыграть в тайного санту вот посмотрите даже вот тут девушка обнимает пакет с моими скинами в Fortnite, судя по всему вот такой огромный с v баксами, так сказать но ну, к сожалению их я подарить не смогу и слава богу все мои то есть я могу выбрать любые подарки. И они будут отправлены совершенно рандомным людям. И это сразу обеспечивает мне гарантию, что я получу тоже подарки взамен. Это супер. И сейчас мы с вами немножко пошутим, выберем самые смешные, но и при этом очень приятные подарки. Я буду выбирать душой, чтобы и мне, и вам, и получателям было классно. А в конце я посмотрю, что прислали мне, покажу. Ну, естественно, мы придумаем, когда все применять. В общем, максимально праздничный ролик. Каким мое настроение и лук вы обратили внимание? Белая футболка с надписью <свистит> И красная кепка. Я чуть ли не Санта Клаус itself. Только борода не растет, увы. Короче, как вы поняли, меня зовут Рома Ени. Сейчас будет гениально. Погнали. О-хо-хо. Итак, заходим на OLX. OLX. Свято даруй и утримай подарунки. Как сделать праздник? Шаг первый. Можно выбрать в трех категориях. От 80 до 150. Это уже намного дороже, чем мы обычно с вами любим выбирать за 40 гривен штаны. Блядь! 150, 250 и 251 плюс. Я не знаю, может там до бесконечности. Надеюсь, я получу сумку Гуче. Именно вот Гуче. Шаг второй. Покупай подарки. При оформлении укажи Укрпошта Миста ОЛХ Свято Отделение Святкова Резиденция. То есть праздничная резиденция. Все пока понятно. Шаг третий. Ну, короче, получи подарок. Мой любимый шаг, кстати говоря. Постоянно, если бы можно было, я только так бы и шагал. Подарки за шаги, так сказать. А, эти штуки еще нажимаемые. То есть я могу, оу, oh, щит. Братый подарунок, новоречный подарунок, мягкие игрушки, инши подарунки, товары для дома, предметы интерьеру. Ну, естественно, мы все посмотрим. Чикс, шмикс, пикс, фикс, чмикс. Итак, категория первая. 80-150. Подарки. Давайте посмотрим, что здесь есть. О, это достаточно мило. То есть, гипотетически, эти же вещи можно покупать людям, которых ты знаешь лично. Но это не наш путь. Ух ты, новогодняя гирлянда. 250 LED, 5 цветов плюс подарок. Это революционная светодиодная световая струна. Революционная это по мне А есть струны для гитары, которая светится? Ты на гитаре играешь? И игра Значит, как бы ты геймер Правильно? Значит, струны, значит, Razer Должны выпускать струны с этим абреганским салатовым светом который все вот так вот пестрит И Дидюля такой Хорошо, особенности контроллера Wi-Fi NUM Ламп 250 штук это очень много ламп Самые передовые технологии Ваше рождественское украшение <сосimus> <сосimus> Равномерное рассеивание хроматических компонентов Без изменения выразительной силы это кто это писал этот человек такой у меня есть два пути написать гирлянда просто гирлянда отличное состояние лайк подписка а не выезде или хроматическое рассеивание ультрафиолетических ультра мультра Он слышал знаете как когда юристы продают свои услуги а они запутывают клиента они говорят о ну это конечно в нашей юриспредентической трезункции под контульсии и человеку shut up and take my money я не знаю ни одного из этого слова поэтому в каждом из них я могу Могу потерять бабки я бы еще добавил к этому описанию вы покупаете не гирлянду вы покупаете опережение времени ладно но ну это все очень классно ну давайте посмотрим что-нибудь еще тушь для ресниц новогодний подарок а ну хочу посмотреть ну, тушь для ресниц это вообще подарок мне нравится что здесь э, все фотографии это скрины с android почему просто тысяча один вопрос 0 1 ответ Опа, бабки красивые номера купюр новогодний Обожаю OLX. Просто обожаю. OLX это срез людей. Вот есть люди, которые коллекционируют купюры с интересными номерами. Я хочу купюры с номером моего телефона. Это достаточно интересно. Красивые номера, купюр, новогодний подарок. VIP, золотые номера. Золотые номера. Душу мою радую Жень, просто выбирай купюру, пожалуйста Ну, не купюру, а номер Ах, 1111111.0 Далее, ХВ, это для верующих 9.8 888 Вот и ямп подъехал Это дорогие подарки, я тебе скажу У нас таких денег ни при себе, ни дома Знаете, этот видеоролик подойдет прекрасно людям, которые ищут что подарить на Родным и близким день. На любой день, согласен Высокие носки на Метр восемьдесят, начиная от Потому что как известно сантиметр меньше и это уже коротышка ну, это уже не носок, это уже след. след отсутствия материалов на изготовление носков перчатки Нарядные Перчатки нарядные, детские Новогодние вещи, подарок Обожаю слово подарок Подарок Ладно, я расскажу Значит, как-то раз я со своим одноклассником дежурил в школе Ну, мы два дурачка малолетних Нам нечего делать И мы придумали антипод Новому году Который назывался не Новый год, а Старый месяц И там все было наоборот Включая традицию, что ты должен был подходить человеку И знаете, как обычно ты говоришь С Новым годом, держи подарок А у нас нужно было сказать Без Старого месяца тебя, «Давай подарок». И после этого, вот просто, после этого момента, 10-ый класс, это год примерно 2008 наверное. Господи, какой старый человек. Так вот, 10-ый класс, 2008 год, вот с тех пор меня смешит слово «подарок». «Давай подарок». Перчатки нарядные. Детские. Мне просто нравится слово «нарядные перчатки». Перчатки свадебные. Свадебные варежки. Анекдот. Голый человек надел перчатки, заходит к нему бармен и спрашивает, «Ты куда так нарядился?». Еще один анекдот значит, сидит человек с мылом и лыжней, ну и мылит-мылит, заходит бармен и говорит, красиво ты оделся. Ладно. О, вот это я понимаю. Я просто, если честно, я почему-то хочу сейчас дарить те подарки, которые я бы реально сам хотел получить. Причем, возможно, даже не сейчас, а годами ранее. Потому что я люблю закрывать свои гештальты. Один из них. Объясняю. Когда мне было лет 7, я фанатил от Крэша Бендикута. Тут появится изображение. Это игра для PlayStation 1. У меня был PlayStation 1 и все части этой игры на Sony. Он как мультипликационный герой. Я, естественно, хотел игрушку с ним, потому что он был для меня фаворитом. И вот спустя кучу лет, пару лет Лет назад мне кто-то из моих друзей или брат бывший, я не помню, подарил вот такую фигурку. крэша бэндикута И если честно, мне уже тысячу лет пофиг. Но я не мог пройти мимо этой фигурки. Еще, наверное, год. Это же реально тебе и машинка, и робот. А все вместе это. Подарок! То есть, типа, ну прям три в одном. Так, 150 гривен. Робот-трансформер, игрушка робот-трансформер. Новые трансформируются в машину. Пишу, значит, сообщение. Елена, я готов взять хоть сейчас. Я вам хочу рассказать еще об одном слове, которое я просто обожаю. Вы знаете, что я обожаю слово рэп, теперь вы знаете, что я обожаю слово подарок. И мне очень понравилось слово любой. Любой. Короче, я готов взять хоть сейчас. Любой еще остался. Она говорит, нет, только синий. Так, что мы делаем? Заход э, купить с доставкой, потом Укрпошта, Киев, какой Киев, OLX Свят, вот это да, выбираем. После этого выбрать отделение Святкова, резиденция, дальше оплатить в бабке. типа класс, пишу, тогда я уже сделал заказ, типа давай подарок. Ну и выбираете дальше мои OILX доставки. доставку, то есть просто мои покупки. Берем, копируем накладную. Переходим, значит, на лендинг OILX свято. Дальше вставляем вот сюда. И вот рим и ты чекаю на подарок. Я нашел еще одну вещь, которую я сам очень сильно хочу и всегда хотел. Я не понимаю, почему у меня до сих пор ее нет. Вы все, все знают, мои друзья, что я обожаю караоке. И вот такие вот формы. То есть, видите, как они, микрофоны. Тут колонка. Оу, щиит. Это просто мэч. Знаете, когда ты влюбляешься во что-то, у тебя вот такой вот бабочки в тазе. Но это как тиндер, только с товарами. Потому что ты видишь что-то, что подходит тебе визуально, ты уже чуть-чуть влюблен. И ты нуждаешься, ну вот, слушай. Реально прикольные Bluetooth микрофоны Не хватает, вот сейчас я хочу закрыть глаза и просто мечтаю, чтобы следующее слово было. Подарок. Но, увы, нет. Для короки на дому. На дому, не дома, а на дому. Нормально держит не, нормально держишь? Фрейрок <смех> Обожаю OLX Женя не даст соврать Я вчера реально просто зашел покайфовать в OLX. Просто подписал людям меньше денег, чем они предлагают Было, было у меня есть деньги. У меня есть бабки, как говорится в рэп-песнях. Я могу купить за полную цену. Ну, особенно за ту, которая там предлагаю. Но я не купил ни ничего из того, что мне нужно. Просто потому, что мне все отказали. Мне все равно, потому что я получил что-то намного более ценное. Кайфулю. Трехуровневое подавление уровня шума в головке микрофона. Направленный микрофон. Проигрывает музыку со смартфона. Это колонка. Это не только микрофон. И не только колонка. И позволяет петь под них, записывая свои композиции встроенный слот для карты памяти для записи музыки в формате mp3 что остановись человек ты пишешь вещи которых мне было не хватало три строчки назад для того чтобы я заплатил тебе в четыре раза больше действительно классная вещь за свои деньги ребенок точно останется довольным и возможно взрослый виталий я скажу честно я когда читал третью строчку вашего описания, был готов заплатить за эту большими буквами вещь намного больше. К концу я уже верещал. Хорошо, что у меня не было этого микрофона в этот момент. А то соседи были бы не в восторге. Беру. Есть розовый. Не, розовый это как будто слишком обязывающий. Ох, я хочу розовый отправить. Объявление 151-250 Подарки Смотрите, тут уже категория значительно более дорогих вещей Почти лакшери, ну точнее лакшери Карнавальный костюм, новый Hand-branded в Великобритании Большими буквами Подарок Так, ну я вам скажу, такой костюм Это, можно семью спасти таким костюмом, я вам скажу Карнавальный костюм Новый. Для различных мероприятий. Для различных, например, бормицва Не, просто забавно, что костюм карнавальный, а для мероприятий любых. Ну ладно, давайте посмотрим что-то еще. Новый женский браслет в подарочной коробке. То есть сам браслет не подарок, но коробка подарочная. Набор подарок для мужчин. Уже интересно. Хочу понять, что там думают о нас, как о мужчинах. Итак, мужчины. Сейчас мы с вами узнаем, наконец-то, что подарить мужчине. Набор подарок для мужчин на любой случай. Например, на какой? На любой. Согласен. В наличии есть и другие варианты для мужчин, для женщин и для детей. Давайте просто подумаем, что именно определяет этот подарок как мужской. Я так понимаю, что в этом бокале бухло. Ну, то есть, выпивка. И шоколадка, и три марса. Это просто катастрофа, а не подарок. Катастрофа на любой случай. Ну, ладно. циркуль цифровой. Электричный штангенциркуль. Ну, это типа как метр. Электронный цифровой циркуль чудовый точный инструмент и шкала в миллиметрах и дюйма это если вы америка есть глубинометр то есть это если ты смотришь картинку которую твоя мама зарепостила в фейсбуке достаешь свой электронный штамгенс чмы курить и делаешь так и выясняешь уровень глубины и там в основном стихотворение про маму мама это единственное слово и ты такой на, на экранчике надпись репост от мамы в Фейсбуке. Я буквально в миллиметре от покупки этой прекрасной вещи в подарок. Еще не продали, надеюсь. Наверняка распал такие <смех> USB зажигалка Шанель. Только посмотрел выпуск Яна Топлеса, что бренды стали выпускать 3D-одежду, которая, которая не существует в реальном мире. Ты можешь в Инстаграм сфоткаться в какой-то вещи, которую ты реально купил за настоящие деньги, но при этом не загрязнил окружающую среду, она там у тебя как хлам не, не валяется. Просто она тебе вот нужна, ты, например, Инстаграм модель. И у тебя нет захламленной гардеробки, все решено. То есть как бы бренды идут в диджитал. Но я не думал, что настолько. Так, статуэтка Оскар с сердцем и надпись. А что за надпись? Надпись Ты лучший Тебе Оскар просто за то, что ты лучший То есть ты типа, не то чтобы У тебя есть какая-то прям конкретная заслуга Это прям Оскар за всю сразу Ч Человек, который это получил лучше Леонардо Ди Каприо прям ну во много раз Во-первых -во, во всем, он даже за актерство Не мог получить Оскар Херову тучу лет, я надеюсь вот человек, который достанет Это и, и такой увидит и скажет Не, ну это точно мне должно было Материал твердый полимер Что-то новенькое, сердце объемное Из стеклокерамики, надпись на английском Ты лучшая или ты лучше то есть как бы и перевели нам. Не, ну это надо брать. Я бы очень хотел такое получить. Сергей, за такое подробное описание, эту статуэтку, хочется вручить вам. Я беру. Отправить. И теперь, самая дорогая категория 251+. Вы готовы, сучки? Если прошлое было лакшери, то это лакшери люкс Подарки. Сувенир. Это слово подарок. Но ну, если честно, конечно, сувенир. Не подарок. Не подарок. Абсолютно. Палаты с вышивкой. Компьютерная вышивка. Ребята, в будущее подкралось незаметно. Тут эти 3D USB зажигалки от модных брендов. 3D компьютерная вышивка. Глава семьи Тарас. Мистер Павел Бевзенко. Сергей Витальевич. Не, ну просто его даже вот может не существует, может это выдуманный человек, но я его уже уважаю. Так, значит набор теней для века, так что стань под зонтиком, будьте тень извините. А вот заметьте, зашли мы в самые дорогие подарки, а тут какая-то, ну, бессмыслица, вообще неинтересно, потому что не умеют отдыхать люди с бабками, сразу присыщаются и не знают, чем заняться, а к чему приклеиться и бабки вот эти, а они никуда не клеятся. Продам букет, розы в корзине, 300 гривен. Не, ну это слишком дура, это что, не фрит? Продам подарочный сувенир, розы в корзине, на подставке красное дерево, нихера. Не, ну вот реально, вроде бы мы не то, чтобы прям в космос по ценам, да, отправились, но посмотрите, как реально совершенно другое, не то, что качество подарков, а Суть подарков другая. Люди с деньгами это другие люди, чем люди без денег. Вы обратили на это внимание? Аж захотелось влезть в кредитный лимит. Лакшери делюкс. Фарфор. Шикарная фигурка. Вот вы ходите в свой спортзал. Зайдите на Лекс, купите себе шикарную фигуру. Ёлки-маталки. Мангал-чемодан. Банька-горилка. Пиво. И пиво с расколбас. Это ты идешь с этим мангалом-чемоданом на работу. У вас деловая встреча. Клиент крупный. Важная птица в вашем небе. Вы сидите за столом переговоров. Ты просто с этой презентацией разматываешь. Они говорят, по рукам работаем. И ты этот чемоданчик достаешь и говоришь. А теперь самое интересное. Оооо. Другое дело, ну, слушайте, не все богатые люди не умеют жить. Посмотрите, Alcataster, Green Wound, это 818 оригинал плюс чехол 5 мунд штуков. То есть на компанию. Карманный профессиональный бытовой алкотестер с экраном. Внимание, чтобы получить достоверные результаты измерения, обязательно соблюдайте четыре простых правила. Первое, хорошее настроение. Не, первое сначала бухните, наверное. Не проводите измерения на морозе. То есть надо отвечать всем в инстаграм директе в этот момент. Ну, по-моему, это супер подарок на самом деле к новому году. Я думаю, что люди оценят этот юморок. Виктория, новый год на носу. Думаю, что мне и четверым моим друзьям просто Необходим такой калькулятор. Такой калькулятор. Две скобочки, чтобы человек понял, что это шутка. Юмор есть. Такое. Виктория получила на запросе. Ну, собственно, идем на о Не, ну это я просто, ну просто не могу не подарить. Потому что я мечтал об этом всю свою жизнь. Если честно, мечтаю еще до сих пор. Сунирикс К750А. Это раз... Заметьте, он понятно, что в таком состоянии, в котором он должен быть, но работающий. Аппарат проверен временем. Не то, что у вас же вот эти вот. В ремонте не был. Установлена новая батарея, держит 3-4 дня. Аккумулятор оригинальный, сеть держит отлично, даже в убеж. От чего? От чего? Хотя, слушай, возможно, вот я только что задумался. Ну вот, вдруг мне нужно будет попасть в убежище. Я не знаю, метеорит и дождь. Град, в конце концов. А вот это вот херой, она подумаешь, думаешь, она словит? Не словит, это же. Вот айфоны эти ваши. Звонилка безотказная. В комплекте две зарядки и шнур. Для подключения к компу. Виктор. Вы продаете мечту. Думаю, под Новый год могу себе ее исполнить. Есть еще в наличии, надеюсь. Я решил, ну я понял по его тону, что он парень серьезный. И с ним поговорил, ну ка будто мне тоже 39, <coughs> <coughs> а не 29. Ну что, все подарки куплены, теперь ждем своих на посте. Бомба, отвал жопы. Получением подарков. Время распаковывать Christmas gifts. Пришли, значит, подарки. Сейчас я вам покажу, во-первых, какие, а во-вторых, как я их буду использовать. Даже если это какая-то лютая хренотень, все равно буду находить ей применение в быту. Потому что деньги-то уплочены. Уплочено. Давай подарок. Зашлите мне царский злой. Что у нас по упаковочке. Симпатично есть, типа учитывая все вышесказанное, я должен буду это где-то у себя у себя применить в доме. Интересно, ну просто в объявлении этого Пано было написано ПОДАРОК! Ну а хорошо, я хочу узнать просто название этого объявления. Бабушка Пано подарок? Почему она? Как она ассоциируется с Новым Годом? Здравствуйте, у вас нет троллейбуса в 5 утра, мне нужно куда-то поехать. Слушайте, так это еще немножечко и театр кукольный. Ой, вижу, вижу. Погнали, покажу как я это применю. Так, где бы использовать наш Бабушку. Ну, для начала. Я очень давно не видел этот участок стенок. Я <жар. Голая> стена, это <хренатель>. Применение второе. об Разделочная доска. А потом ты такой переворачиваешь. дай и Бабуля говорит: молодец, это огурчики кушаешь. Молодец, да. Хорошо, питаешься. давайте выделишь что-нибудь придумаем. Также вы придумали вот такое применение. Красиво рисуешь. А Жень, ну это же был пенсил. <связывая> Куча бабок. Ну и конечно, для меня, как для делового человека, этот подарок очень важен для работы с документами. Чуть-чуть мочим лицо бабушки. Вот оно теперь мокренькое. Она впитывает влагу. И теперь, если мне захочется поперелистывать странички, я делаю не так, <связывая> а вот так. Оп. И смотрите как, оп, берется. Могу книжки читать, деньги. Что делать? Пересчитывать. Считать, же И все удобно, сидит, не скользит. Каждую купюрочку могу отдельно взять. Вот так вот, опа. И взял вот так, смотрите. Ого. Вау! Я потом еще вот так вот ножками сюда понаступаю, чтобы не скользить на улице. Ну, на бумажной улице, если пойду на нее. Ой, пришел домой, значит, с улицы. Ключики бы куда-то повесить. Опа, не получилось. Ой, классно, Я пойду играть в PlayStation. У меня нет при этом крючка для куртки. Ладно, может быть это на это на бабушку повесим. Не, она для этого не подходит, почему? Давай подарок. Ну что ж, зашлите мне царский, королевский, злой подарок, второй подарок. Короче. <с> Сколько это может стоить? 40 гривен? Это вот этот маленький дельфинчик-акула. Подожди, а почему тире? Потому что это акула. Ты кладешь его в банку, в воду ниже 35 градусов по Цельсию. Я фарингейтами пользуюсь. У меня вся вода в фарингейтах дома. Оно растет в процентов. То есть, типа, грубо говоря, это тоже бизнес. Я сейчас получаю вот эту вот ерунду. Ну, за которую, ну сколько вы дали? Ну, 40 гривен. Но потом ты кладешь это в тазик, в тазик, на какое-то время. 10 часов в воде. Зато понятно, как я сейчас буду это использовать. У тебя не минутами, вода вообще используется как вся вода в минутах. Классно, погнали использовать. Берем любой тазик. У меня был попкорн, тем лучше, вкуснее будет потом акула Смотрите, 35 градусов, это примерно сколько мой лоб Да. Все, тошана Я пока не завел и не вырастил сына, но я сейчас выращу акулу Назову ее Гариком я не знаю, хватит этого Достаем вот этого милорда, Гарика, так сказать Знакомьтесь, Гарик Помещаем его в водичку Забавно, интересный факт Маленькая акула выглядит как обычная селедка Селедка. Скажи рыба. Селедка. Ну что, вернемся через три недели? У меня есть это время. У меня тоже. Еще бы, мы же видеоблогеры. Р. Was busy. Ожиданием, когда вырастет Гарик Всем привет, сейчас мы будем смотреть, как вырос Гарик Мне покажется, что у него хвост вырос больше, чем все остальное Причем намного Такой противный, да Трогать прям вообще неприятно А, не, приятно, дали ему коню, сами понимаете Дали ему акулу, он похож на эту рыбу-каплю Попкорном не пахнет Да и в принципе ничем не пахнет, да зачем-то скривился? Гарик, он здесь стоит полутора суток примерно Давай подарок. Я не понимаю принципа некоторых коробок, как они устроены. Да-да-да-да, вот это вот. Опа. Класс! Кто-то придумал мне такой подарок. А я думаю, что он тяжелые? А это буквально б... вес в прямом смысле этого слова. Сколько здесь? Да-да, два килограмма. Ну и э, б... зачем я посмотрел? Я хотел сказать 2 килограмма, а потом посмотрите и сказать 2 килограмма. Приснимем. Сколько здесь интересно? Я думаю, килограмма 2. На туре 2. О. Так, хорошо. И это при этом видишь, они такие квадратные, чтобы не укатились. Вот я сколько себе покупал круглых гантель, все укатились. Ты думаешь, я спортом не занимаюсь? Занимался. Просто они укатывались. Не, реально кайф. Они же такого цвета кретинского. Ну что, погнали придумаем, как это использовать. Часто ли у вас бывает? Сейчас еще новых игр возьмешь? Круто было. Часто ли у вас бывает такое, что вы пытаетесь собрать свою библиотеку игр, но она не стоит? Да, у меня бывает такое. Что в стиме? Падают все. Так и что делать спрашиваешь? Ну, не открывай их вот так. Это смотрится некрасиво? Очень. Можно сделать таким вот образом. Это зажим для видеоигр, книг и прочего. Смотрите, как красиво. Вау! Главное удобно. Почти не на проходе. Я просто счастлив. Есть ли у вас такая дверь, которая слишком далеко открывается? Конечно, есть. Например, вот у меня, видите? Здесь стоит вентилятор, пропеллер. И, конечно, когда я сильно открываю дверь, вы слышите. Это вредит как двери, так и вентилятор. Но есть решение. Ставьте два грузика. Там, где должен быть предел открывания вашей двери. И вы получите хлесткое уведомление, что дверь уже открыта. Вау! Если вы не любите шум, предлагаю вам докупить мягкую бабушку, которая будет сдерживать этот стук. Вау! Чудеса! Очень удобно мерить пространство. Мы выяснили, что здесь ровно 4,5 сантиметра. Поэтому, смотрите, вот эта плашка. 4,5, 9, 13,5... 18, 21,5, 20, 20. Ну, вы поняли, короче, очень удобно. <связывая> ну и, конечно, это идеально для создания целого мема, потому что это зеленый цвет, он легко убирается. Ну, это как бы хромокей у тебя в руках. Поэтому вот, смотрите, я таскаю тяжелые вещи. Dark Souls. <связывая> Или отношения на расстоянии. Чуть не лопнуло. А, а, а. Если вы внезапно тоже сделаете мем с этими штуками, можете прислать мне их в Инстаграм. Короче, это только половина подарков. Я так понимаю, при этом, что это самые недорогие из всех, которые были. Самые дорогие я еще пока жду, но я уже хочу опубликовать этот видос. Поэтому я его публикую, а все остальное будет у меня в Инстаграме. Который вот-вот здесь у меня, вот видите, светится на ручках Я думаю, что вы очень даже можете перейти и посмотреть на то, какие это подарки пришли И как я использую остальные Обязательно переходите, смотрите Я покажу там, я не знаю, что это был за жест Как я использую эти подарки Распространенный жест использования, да? Ну, короче, там вообще очень много классного контента Обязательно переходите, подписывайтесь Я очень хочу от вас такой новогодний подарок Ну и, конечно, не забывайте, что у меня буквально пару дней назад Может, вчера даже вышел на новом канале видос там, где я посвящаю рэп-хит на заказ за 1 доллар Ваш любимый формат там Охеренно. Поэтому обязательно наслаждайтесь новогодним настроением Заряжайтесь, звоните маме Жду вас всех в инстаграме Сделайте мне такой новогодний подарок С наступающими праздниками! Пока!